Всем привет! Если вы ничего не понимаете в диджитале, но очень хотите разобраться, что же это такое, приходите на курс по интернет-маркетингу. На курсе очень много интересных специалистов. Вы разберете, что такое SEO, чем контекст отличается от медийки и для чего вообще нужна веб-аналитика. Приходите обязательно, очень классные спикеры и профессионалы в своем деле. Вы поймете, что контент – это не просто какое-то ругательное слово, а за этим стоит очень интересная большая работа. Приходите обязательно, вам понравится.